Готовы? Поехали. Александр Чумак. Вступительное слово о бюджете как таковом, структуре, источниках, выполняемости. Прошу вас, две минуты. Добрый день, друзья. Хочу приветствовать всех, кто пришел на этот стол. Он является знаком на сегодняшний день. Из чего же сформируется бюджет? Ну, мы все привыкли формировать самостоятельный бюджет домашний, да? мы знаем, откуда у нас берутся деньги, на что мы их тратим. Местные бюджеты формируются из двух составляющих. Первая составляющая, на которую, в принципе, повлиять особо невозможно, это транспорт из госбюджета и это налоги, которые платят бизнес. И вторая часть, которая формируется именно за счет деятельности непосредственно самого города. Это прибыль коммунальных предприятий, это доходы от реализации, опять же, тех же коммунальных предприятий, земли и оказания услуг населения, административных услуг. Каким образом и насколько эффективно тратятся городские деньги, очень сильно зависит, сможет ли город в будущем году реализовать все программы, которые заложены в этот бюджет. Поэтому общественность на сегодняшний день собралась именно для того, чтобы проанализировать бюджет городской с точки зрения поступления, то есть его доходной части и с точки зрения эффективности использования расходной части, на что эти деньги конкретно расходуются. Поэтому я предлагаю перейти конкретно к выступающим по каждому направлению. Я Игорь Лядов, гражданский корпус ИЗОВ, харьковское отделение. Я хочу сказать, что есть такой знаковый момент, когда общественность впервые объединилась ради контроля власти. Этот процесс начался немного ранее, когда вот мы совместно с некоторыми депутатами пытались добиться больших прав для громады в вопросе участия в жизнедеятельности Горсовета. И в частности вопрос по бюджету, он очень щепетильный, потому что очевидны те факты, что... Имущество и средства громады они используются нерационально. Некоторые выдержки из бюджета, в частности притча в парк Горького, на который выделяются нереальные суммы, по которым идут уголовные дела и которые, на которые тратится больше денег, чем на образование в городе реконструкция светофорных объектов, на которые тратится более 100 миллионов. Безусловно, дорожное движение – это очень важный аспект жизнедеятельности города, но не настолько важный, чтобы тратить более 100 миллионов гривен на эти объекты. В частности, из проекта бюджета мы можем выделить такие пункты, как зоопарк, на который тратится 26 миллионов, гривен и, в частности, на строительство нового объекта в том же раху, около 3 миллионов гривен. Да, животных нужно любить, о них нужно заботиться, но не в прифронтовом мегаполисе, где даже у переселенцев нормальных нормальные условия для жизнедеятельности. Таких пунктов много, я думаю, сегодня мы это все услышим, и более подробно по каждому будет сказано. Спасибо. Спасибо еще раз, ребят, для всех пришедших. 7 минут выступления, 3 вопроса. За одну минуту до окончания я поднимаю руку, обозначаю вам 60 минут. Итак, общий анализ бюджета. Евгений Лисичкин, Демальянс, пожалуйста. Антис. Ну, Во-первых, в этом бюджете в этом году выделяется на поддержание жилищного фонда домов ОСББ, ЖК и ЖБК 7 миллионов. На дома коммунальной собственности, так называемой коммунальной собственности, выделяется 90 миллионов гривен. Позиция Демальянса уже достаточно давно в том, чтобы на дома коммунальной собственности, где не берут жители ответственность за коммунальную собственность, свою, как бы, вернее, это принадлежит им конкретно, там, в том числе и подвалы, и крыши, и так далее. Если жильцы не хотят брать ответственность за свой дом, то выделять деньги из городского бюджета не нужно вообще, потому что эти деньги, как правило, пропитаны коррупционной нишей, как правило, лоббируются ремонты домов только там, где ну, пролоббирует департамент жилищного хозяйства и депутаты, близкие к департаменту жилищного хозяйства. Если мы посмотрим, у нас 8800 домов багатоквартирных в городе Харькове, и из них каждый год ремонтируется вот, вот этой суммой 90 миллионов на выделение домов коммунальной собственности порядка 60 домов. У нас в аварийном состоянии больше 60% домов. Можно посчитать, что мы так будем ремонтировать выделениями по 90 миллионов еще 300-400 лет. Они каждый год приходят в все больше и больше. Второй момент это выделение на коммунальную газету Харьковские известия 9 миллионов больше 9 миллионов. Это еще в прошлом году. Мы заявляли о том, что это есть единый портал актов Харьковского городского совета, где согласно закону публикуются все решения Харьковского городского совета, исполкома Харьковского городского совета и тираж газеты в 5000 не решает проблему ознакомления харьковчан с теми решениями, которые, есть, которые принимает Харьковский городской совет и исполком Харьковского городского совета. То есть выделение денег, тем более принят закон, но так как Харьковские известия, к сожалению, не попадают под действия закона, который 24 ноября Верховная Рада приняла, президент еще не подписал. Поэтому я считаю, что общественность должна добиваться того, чтобы выделение денег на коммунальную газету из бюджета не было. Тем более, как правило... Высказаться депутатам оппозиционным к местной власти в этой газете эти депутаты возможности не получают. Это то, что касается больше расходной части. Теперь то, что касается доходной части, я думаю, Игорь дальше скажет больше там по кооперативной схеме, потому что каждый на каждую сессию фактически 50-100 гектар земли доносится для бесплатного передачи в собственность обслуживающим кооперативам, которые по, по сути своей не являются, которые противоречат земельному кодексу создания этих кооперативов, противоречит жилищному кодексу УРСР, который до сих пор действует в Украине. Поэтому ежев, на каждой сессии харьковский бюджет недополучает от 75 до 100 миллионов гривен, только на вот этой кооперативной схеме. Плюс еще то, что э, просто земля, земельные участки продаются по цене в 3-4 раза меньше, чем... Э, рыночная цена. Реализуется имущество, недвижимое решение Михайловского исполкома тоже в 2-3 раза меньше. Из-за этого мы получаем в итоге закладываемую цифру в бюджет 315, это на податкове надхочень, а плюс доходы к капиталу еще 75 миллионов, то есть 6,1%. процент, 6 ,1 это только тот, что зарабатывает городской бюджет. Если мы посмотрим бюджет развития, у нас там 1,7 миллиарда, то есть бюджет развития города у нас фактически финансируется тоже из центрального бюджета. Следующее, за что Демальянс выступает, это за сокращение целевых городских программ. 29 целевых городских программ, на некоторые из которых выделяется 500 тысяч миллион гривен, которые, ну, безусловно, не, реш... не помогают решать те цели, которые под которой программа создавалась. Причем есть программы, которые еще тянутся с 2010-2011 -го, -го года, то есть не пересматривались цели, хотя уже давно все изменилось и в мире, и в Украине, то есть очень много условий, внешних факторов поменялось, которые как бы предполагают изменения и целей программы, и средств достижения, но эти программы не пересматривались, на них продолжают выделяться деньги, поэтому... То есть 29 целевых программ, практически на каждый департамент по целевой программе. Мы предлагаем все-таки определить 3-4 социальных целевых программы, которые действительно, на которые вот 2,7 миллиарда, на которые выделяются на все эти 29 целевых программ, можно решить гораздо проще, определить приоритетные программы, которые позволят как бы, действительно решать те цели целевых программ, которые ну, обозначены, а не просто там вот, ну, на... Программу развития футбола 500 тысяч гривен, это просто смешно, как бы, что можно развить за 500 тысяч гривен. Еще возмущает цифра, вот за месяц для паркования транспортных засобей в сплачении юридичной особы складает, ну, в бюджет заложено 5 миллионов 690 тысяч, то есть это ну, гораздо меньше, даже чем цифра, даже в пропорциональном соотношении, чем цифра, которая закладывается в бюджет Киева и Львова от аналогичных поступлений. На стипендии подчестного грамотяна миста Харькова вытрачается 7,4 миллиона гривен. В прошлом году еще Харьковского городского совета 6-го созыва фракция Батьковщина выступала за пересмотр э, э, ну, данной статьи бюджета, потому что некоторые почестные грамотяны миста Харькова не нуждаются, как многие считают хайковщане, в том, чтобы получать стипендии, потому что, ну, там, достаточно обеспеченные граждане. В принципе, это то, что касается по бюджету. Хотелось бы еще затронуть э, тему по выделению земли. Ну, я как понимаю, Время, что да. Да. Да. Время, да. В теме. Спасибо. Вопросы? Есть вопросы? Двигаемся дальше. Елена Воронова, прошу вас. Вопрос общения с бюджетом, самополучия. Действительно, наша доходная часть, она, она имеет определенные резервы, и мы видим, что с этим не работают. Я имею такой график, на котором... Это, на самом деле, график, который нам дали в Мирской Раде, то и надходжения, не на неподаткові надходження надходжения, не увеличиваются. Мы должны работать над этой статьей и увеличивать неподаткові надходження з надходжения с, с разных джерел. И что их достаточно дос, для того, чтобы это делать. Что касается вытрат, вытраты на такие важные социальные направления, как освета и охрана здоровья, они завжди презентуются загальною цифрой это больше миллиона, миллиарда гривень. проте 99% це субвенції з державного бюджету, які витрачаються лише на комунальні послуги, на зарплату вчителів, лікарів і всіх, хто працює в цій сфері. Проте зовсім не плануються розходи на поточні витрати. Тобто наші лікарні, наші школи не мають бюджету для того, щоб сплачувати свої щоденні потреби. Купувати крейду, щоб писати на дошці, купувати лампочки, ті потреби, які кожного Будь-яка установа витрачає. На этого бюджета совсем нет. Его нет ни на государственном уровне, ни на местном уровне. И ни из местных программ это не передбачає. Это певне Если мы имеем какую-то установу, мы должны ее финансировать. Что касается программ, их действительно 29, мы все понимаем, что МИСТО не может развиваться в этих 9 направлениях. Або мы выделяем эти направления, которые мы вважаем развивать, або мы просто раскидываем деньги и даем каждому департаменту скриньку, с которой можно что-то вытягнуть. Наразі это, на это самая скринька, и это 30% от загального бюджета. Если бюджет предыдущего года – это 76 миллиардов, то эта скриняка – это 2,2 млрд, это 30%. Самые эти деньги могут быть ориентированы на развитие города. Как мы считаем, что важные направления сейчас есть в это бесспорная область, потому что она полностью лежит на плечах родителей. Ті ситуації, які ми наразі маємо, що взагалі доходи людей зменшуються, утримувати цей тягар людям дуже важко, і це не повинно так бути. Тому це, мабуть, найважливіша тема, яку ми уже поднимали, и підіймали, і будемо наполягати, щоб витрати на освіту за що за рахунок міського бюджету, були збільшені. Також це стосується. Ухорона здоровья. Ухорона здоровья не развивается. Лекарня, в этом году запланировано аж 88 миллионов на всем городском Харкова. При этом в этой сумме, что больше всего удивляет, 3 миллиона на фотоальбомы. То есть на все пологовые будинки это 11 миллионов, там на поликлинники чуть больше миллиона, а на. и 3 миллиона на фотоальбоми. Ну, это це, це взагалі-то безгустя, такого не повинно бути. ЖКХ енергозбереження. Программа энергосбережения была написана в 2010 році, вона не была переглянута, вона не была змінена. Программа, что касается ОСББ, складывается аж на двух артушах, и это взагалі просто перелик тих статей, которые могут быть профинансированы из міського бюджета и направлены на поддержку ОСББ. Это даже программой не можно назвать. В свете того, что с 1 липня вообще, будет змінена подход до житлової комунальної коммунальной сферы, программа должна быть і и она должна учитывать те изменения, которые уже происходят. Это отсутствие. Также мы поднимали вопросы на комиссиях и выступали с тем, что мы должны поддерживать людей, которые уже могут взять ответственность за свой дом, створили уже самі СББ, то им не треба додавати до их ремонта. Давайте мы их стимулируем через какую-то субвенцию из государственного бюджета, через какие-то деньги, которые они будут получать как стартовый взнос на э, рахунок СББ, и из этого делать какие-то ну, аварийные или на ремонты, которые уже накопичились за много лет. И тогда люди будут легче идти и... Э, Работать этот крок, принимать ответственность за свой дом, а далее это приведет до того, что из міського бюджета витрати будут зменшуватись на утримание ЖКХ. Потому что если каждый більше будет больше и больше таких предприятий, которые самофинансируются, самоотримают свой дом, что является более эффективным, ніж... Система житлового коммунального господарства, которую мы наразі, то эти витрати, которые это больше миллиарда гривен, которые закладены на все, на ремонт, на капитальный, на підтримання. 80 миллионов – это лишь підтримання тех ЖЭК, которые сейчас есть, потому что они все избыточные. То есть эту систему треба перестать финансировать. Мы не должны финансировать то, что нет социального подгручения. Тогда можно говорить про, про розвиток і и по шаги в сфере развития міста. Е, також несколько цифр, яких хотела бы сказать, про мы будем говорить також на сесії, що е, е, е. А, да. Есть такие программы, как, например, утримание тварин, очень важная программа, но она все годы финансируется в одном и том же... Е не имеет результатов. То есть, если программа была проведена, через несколько лет она должна дать результат и прийти або на самофинансирование, або быть зорієнтована на какую-то другую сферу. Не может бюджет протягом 5-4 лет финансировать одну программу, которая... Выглядает как бизнес-проект. И таких бизнес-проектов дуже много, Тому нужно отделить коммунальные предприятия, которые повинні бути самофинансированы, І те комунальні підприємства, коли ж завжди мають бути мати дотації з міського бюджету, їх підтримувати. Тоді ми будемо розуміти, де ми заробляємо и як мы, мы витрачаємо. Дякую. Спасибо. Большое. Да, я хочу буквально в конце, после презентации анализов, я хочу прокомментировать те графики, которые, которые я вам раздала, и коммуникацию показать. Но ребята назвали очень много цифр, цифры большие, их воспринимать на слух достаточно тяжело. Поэтому спасибо группа э, людей, которые в Фейсбуке называются "Благоденность у сфере Освиты». Но они помогли нам, в общем-то, изложить все эти цифры в таких простых, наглядных графиках. Куда же деваются цифры? Вот Саша Чумак вначале сказал, что харьковский бюджет формируется из трех составляющих. Игорь Герченев тоже такой выложил подробный пост на Фейсбуке, можно ознакомиться подробно, да. То есть у нас есть три составляющих наполняемости бюджета. Это э, налоги, которые относятся к ведению киевского правительства, центрального правительства, государственные транши в наш бюджет, это тоже регулируется, находится в ведении киевского правительства. И уже э, третья составляющая – это как раз то, что город должен зарабатывать сам, и как раз по этой составляющей мы можем проверить эффективность работы городской власти. Эффективность городской власти можем ли мы проверить? То есть вот на первой сессии Геннадий Адольфович, в принципе, заставил своих депутатов проголосовать за вот эту вот структуру городского совета и исполнительных органов, чьей ответственности как раз наполняемость наших бюджетов. Вся структура отвечает за наполняемость городского бюджета. Вот за ту третью часть, которая за счет которой город должен жить. На что же они, что же они эффективно зарабатывают? Мы можем посмотреть, что вот как раз... Податок на сбердоходы. Киевская, вот то, что первые нижние две полоски, это то, что регулируется Киевом. И местные податки, это вот то, что зарабатывает сам город, сколько он зарабатывает. Как же эффективно тратит? Громче, громче, да. да. Да, там по этой термичке ищет, это Ура то, что собственно зарабатывает. Да. Местцевые податки, это то, что собирается в рамках сейчас бюджетной децентрализации, да. остается большее количество средств. Да. Э -э -э -э -э -э -э субвенции с государственного бюджета, это опять же по этому проекту в результате субвенции будет на 2,5 миллиарда больше. То есть у нас сейчас бюджет на уровне 6 миллиардов гривен, будет бюджет после принятия государственного бюджета на уровне порядка 8,5 миллиардов гривен. Соответственно, вот это вот количество субвенций, оно еще увеличится и будет около 4 миллиардов, будет составлять, в принципе, где-то около половины бюджета. И э, налоги на доходы физических лиц, это опять же после того, как была проведена бюджетная децентрализация большая часть от налогов на доходы физлиц, она остается в местных бюджетах. Сейчас, поскольку непонятно, какой будет налоговый кодекс, опять же, вот эта вот сумма не является до конца четкой. Потому что в зависимости от того, какой будет доход ну, на налоги физлиц, что будет проголосовано Верховной Радой, будет определяться этот показатель. Город зарабатывает сам вот эту вот верхнюю колонку, инчи надходжения, сюда включены так называемые неналоговые поступления, ну там около Ринда. 300 миллионов на самом деле цифра и дальше если я буду продажи земли это сдача, туда земле, все земле, Туда полностью все, все входит, да, все, да, все да, что город да, зарабатывает да, да чуть, -чуть дальше раскроем. как же мы тратим на если можно функция то есть только -то, такая, ну, якщо... Место хочет контролювати межцевые податки, мажем, мажем, робити. Наприклад, є Например, есть такой податок на нерухомость. Они не выполнили в этом году план с этого податка, потому что вообще-то не работали. Это треба делать реестри, треба працювати с реестром, треба работать с податковым. Акцизный сбор, наибольшь корруппованный податок в нашем месте, проте это реальное надходження до місцевого бюджета. И паява участь у нас порядка 11 миллионов на наступный рейк заплановано. Ну, для такого міста это копейки, потому что это, мабуть, най найкорумпованная складова, когда какой-то новый объект, великая модернизация, то забудовник должен внести от 1 до 10% байовой участия в благоустрою міста или в какой-то ну, территории. Вот через такой вот Ренч, от 1 до 10% принимается решение вообще той одной человекой, которая работает в Мирской Раде. И, на жаль, без хабаря она означает сейчас, да, одну секунду я тут не добавил, просто вот на ОСББ, кстати, я говорил, 7 миллионов 160 тысяч выделяется, у нас 863 дома ОСББ, ЖК и ЖБК, получается на один дом выделяется 8200 гривен, то есть, ну, это, ну, никакого стимула брать кредиты у тех, кто сейчас уже ОСББ создал, нету. И получается у нас городской бюджет и национальные, и местные налоги. Государственные налоги оплачивают жильцы, в том числе и частных домов, но в то же время они никогда не дожди ремонта, реконструкции. и в то же время мы как бы, стимулируем то, что те, кто не хотят брать ответственность, продолжают фактически финансироваться ремонт и реконструкция домов коммунальной собственности. Да, и давайте вот посмотрим теперь, как же мы тратим, на что мы тратим наши деньги. Мы видим, что охрана здоровья, о чем мы попросим сегодня рассказать, хватает ли вот этих чудо выделенных средств Александра Золотарева, как эксперта по медицине в Харькове. Ну вот мы видим, что охрана здоровья меньше всего в городе волнует нашу городскую власть, органы медцев, медцевого самовредования больше, ремонт и утримание дорог, Свита, да, вот смотрим, вроде бы где-то как-то здесь цифры соотносятся, но давайте посмотрим еще предметнее, если мы посмотрим крупнее, да, в цифрах. Охорона здоровья, органы местного самовредования, это на себя тратим мы на любимых. А Освита, в этой цифре 53 миллиона у нас, но в этой цифре 41, это опять же ремонт, строительства, крыши, ну это точно к освите, не к инщи, выдатки, это вот те программы, о которых ребята говорили, да? 29 программ, где даже не расписано на что. Вот просто инщи, выдатки, целевые программы, и все. Как эти деньги расходуются? Вот более конкретно образование. То есть город у нас тратит, есть сумма городского, городской траты, и есть субвенция из центра. Вот здесь город у нас тратит на охрану здоровья. Из собственного кармана вот так нас волнует охрана здоровья и субвенция с державного бюджета, которая идет на покрытие коммунальных платежей и зарплаты. Мы видим разницу. Спасибо, давайте предоставим слово дальше выступающим. Да. Земельные вопросы, коррупция, Игорь, Щерня, Особенность бюджета Харькова в том, что вот этот бюджет двойного распила. То есть у нас идет распил на входе и распил на выходе. Распил на выходе идет по расходам, распил на входе идет по доходам, то есть потому, что город не получает, хотя мог бы получать. На самом деле те цифры, которые представлены, не смешные, но, ну, например, это 50 миллионов от продажи земли всей за год которая только будет продаваться, это 25 миллионов доходов от продажи коммунального имущества, отличного от земельных участков, и это 50 миллионов доходов от аренды коммунального имущества. Да, то есть, в принципе, 125 миллионов гривен это то, что генерируется вот такими э, прибыльными, казалось бы, вещами. Если сопоставить, допустим, размер э, того, что город зарабатывает сам, то эта цифра она у нас с 2010 года практически не растет. То есть если бюджет города, он постоянно увеличивается общий, то вот эта цифра, она всегда находится на уровне где-то 300 миллионов гривен. И если в свое время это изначально составляла там сначала 8-7% от общего бюджета города, то на сегодняшний момент, если мы возьмем тот бюджет, который мы получим в результате с субвенциями, то можно посчитать, сколько составляет там, 300 миллионов от э, 8 миллиардов. Это вообще абсолютно мизерная сумма. Э, безусловно, большая часть из этих средств, они могли бы быть получены от продажи земельных участков. Но какие схемы существуют в городе? Об одной из них Евгений Лисичкин уже сказал, и она в принципе будет продаж. Реализованной... Да-да-да, я сейчас же расскажу. Даже планируется быть реализованной на ближайшей сессии. Это так называемое предоставление земли кооператива. Начнем с того, что да, в Советском Союзе было законодательство абсолютно логично, абсолютно понятное. Если люди требуют улучшения жилищных условий, и у них есть средства, чтобы построить себе многоквартирный дом, они могут объединиться, создать ЖСК, жилищно-строительный кооператив, получить землю под этот ЖСК и построить себе дом в результате в нем потом жить. Вот эта вот схема, она была закреплена по... Э Кодексу жилищному порядок создания этих кооперативов был утвержден типовой устав и так далее. И много домов действительно так строилось. В Харькове э, с некоторой споры, а именно с 2008 года, эта схема начала реализовываться очень интересно. То есть создаются так называемые обслуживающие кооперативы, которые просто в названии пишутся «ЖСК». Хотя, по сути, они такими ЖСК не являются. И потом город этим кооперативом, поскольку ну, в названии же написано ЖСК, мы же не должны перепроверять, какие там документы, кто его создал. У нас ЖСК попросили, мы для ЖСК земельку выделили. Так вот, на ближайшей сессии на ЖСК планируется в общей сложности передача 50 гектаров городской земли абсолютно бесплатно. При этом ЖСК эти тоже довольно интересные. У нас есть один скажем так, ЖСК-фаворит, который в результате получит более 46 гектаров, это Жилстрой 1. Безусловно, никакого совпадения в том, что руководитель Жилстрой 1 является членом исполкома городского совета, нету никаких фактов коррупции, просто очень хороший ЖСК, который в результате все могут зайти на сайт и посмотреть, что эти квартиры потом продаются. То есть город предоставляет землю для застройки бесплатно, застройщик строит недвижимость, продает квартиру, при этом город, ну, скажем так, не получает ничего. Безусловно, чиновники могут рассказывать о том, что мы же получаем определенную часть квартир в этих домах и так далее. Но квартиры в домах они получают на самом деле от любого застройщика по закону, вне зависимости от того, как ему передавалась эта земля под застройку. Поэтому, в принципе, если так брать, мы ну, не им... Чистую схему того, когда в частную собственность передается земля, которая принадлежит городу, бесплатно. Для того, чтобы понимать, о каких суммах идет речь. Есть у нас на этой сессии решения, связанные с продажей земельных участков. Усредненно, это абсолютно усредненно, еще раз говорю, стоимость одного гектара в Харькове составляет около 2,5 миллионов гривен. Один гектар, да, понятно, там есть нюансы, какая эта земля, целевое назначение, где она находится, но среднее с 2,5 миллиона гривен. Если мы возьмем 50 гектаров, которые деребанятся на ближайшей сессии, умножим по 2,5 миллиона за один гектар, мы получим сумму 125 миллионов гривен. Город мог бы заработать от той земли, которая будет только на этой сессии рассмотрена. Да? При этом не забываем, что бюджетом у нас предусмотрены поступления в размере 50 миллионов в общем и целом заголовок. Но город у нас не только раздает землю справедливости ради, надо сказать, что он ее еще и продает. Продает он ее тоже, очень интересно. И хотелось бы вот два примера. Об одном из них я уже говорил и писал, об одном не успел. Сегодня обязательно это сделаю. Это каким образом определяется вообще цена земельного участка. Мы ну, все мы знаем да, историю с Александром Поповым когда у него был сначала земельный участок площадью 4 сотки за эту сумму, а потом оказалась техническая ошибка, площадь участка в два раза уменьшилась, и получается, что уже у него участок 2 сотки. Но это еще не все. Рядом с Александром Поповым пункт 2 этого решения был о продаже земельных участков. Земля продавалась двум лицам. Физическому лицу предпринимателю и обществу с ограниченной ответственностью мебельная фабрика Константа". Так вот, они должны были получить земельный участок площадью 120 соток или 1,2 гектара, стоимостью меньше, чем за миллион гривен. То есть цена одной сотки составляла по проекту решения 8000 гривен. При этом в прошлом году им уже продавался соседний земельный участок, по кадастру он бьется один в один, такой же рядышком находится. Тогда стоимость одной сотки составляла была 16800, ну, то есть в два раза больше, чем 8000 гривен. Этот вопрос, соответственно, я озвучил начальнику департамента земельных отношений Горсовета Бородину и спросил, а почему у вас так получается, что за год земля, которая ну, как бы в два раза подешевела, если она в римниевом эквиваленте, уж точно дешеветь не должна, да, если доллар растет. Он сказал, что да, мы разберемся, выясним почему и так далее. Разобрались, выяснили, теперь в результате продается не 120 соток земли, а 46 соток. И цена там не чуть меньше миллиона, а чуть больше миллиона. То есть в сухом остатке сэкономлено городу 80 соток земли, и цена земельного участка просто после одного вопроса, заданного на комиссии, выросла в три раза. С 8 тысяч гривен до 24. Вот это пример того, что было изначально и чего можно добиться, задав просто один вопрос на комиссии. Поэтому э, мы призываем всех совместно мониторить вот эти вот проекты земельных решений, и мы обязательно будем по всем проектам задавать вопросы, выяснять и находить вот эту вот коррупционную составляющую. Она есть, и это, поверьте, не в один, не в два, не в три раза. Город может зарабатывать в десятки раз больше. Спасибо. Можно Спасибо. добавить просто не, Допустим. Я Допустим. Я да, да, я просто, ну, например, вот. К тому же Александру Попову и Габриэлю Михайлову тоже продаются квартиры по стоимости одного квадратного метра 100 долларов, грубо говоря, ну на рынке, если на рынке она стоит там, около там, там, 600-700 долларов, это там, в плохих районах. Это тоже город теряет, и вот эти все потери, мы вчера выкладывали или позавчера информацию о том, что депутату Верховной Рады Писаренко сдается в аренду бесплатно помещение в Дзержинской администрации площадью 60 метров, Я думаю, что если бы депутат хотя бы формально заплатил 2000 гривен в месяц, я думаю бы, ну, ничего бы не... Небо на землю не упало. 000 000, да, и от... не вот, и такие вещи, то есть это везде такая схема, она в каждой, ну, реально в каждой какой-то тематике везде такие маленькие-маленькие схемы, маленькие-маленькие потери, и большие потери, когда выделяется земля больше 50 гектар бесплатно, фактически, на этой сессии, на каждой сессии 150... 100-50 гектар выделяется тоже, то есть бесплатно. И... Это все будет возможно до тех пор, пока собственность будет продаваться или сдаваться, отдаваться бесплатно, без аукциона. Аукционы реально на квартиры, на землю, они решают эти вопросы, ну, конкурентные аукционы. Ну, конечно, конкурентные аукционы убирают такой момент, как занос. Ну, не убирают, а делают его, скажем, менее... Занос Меньше и тяжелее, меньше и тяжелее да, усложняют схему, то есть если, то есть занести уже сложнее, есть другие участники, поэтому наша и некая такая организационная позиция, что и я думаю, что и партийная, что должны быть аукционы и продаваться земля и собственность должна конкурентная, без всяких там привилегий кому-то там своим приближенным лицам. Спасибо. Сначала мы видим, как по заниженным ценам определенному кругу кругу приближенных раздается или псевдопродажа осуществляется. А дальше мы можем проследить. Я просто наблюдала предыдущие созывы. Дальше господин Паков напишет заявление, как действующий депутат, у него есть льгота. Он пишет заявление на то, чтобы не сразу внести эту сумму, а берет такую рассрочку беспроцентную на несколько лет, на 5, на 10 лет. В результате, мало того, что он покупает за бесценок эту землю, к через 8 лет эта цена в рассрочке, в она вообще в гривнах, да, она вообще теряет свою значимость. То есть это то, что якобы продали землю, продадут землю господину Попову на следующей сессии, это не значит, что городская казна получит эти деньги. Это следующий момент, который можно проследить, а как еще оборовывается наш бюджет. Наслышь, Спасибо, еще дополнение дьявол кроется в деталях да? то есть вот на один из сайтов это вот ну, грубо говоря так как может выглядеть там, я сегодня первый попавшийся там, так сказать, сайт закладки открыл то есть, ну, вот, современный сайт выглядит примерно так да? вот. шаблон этого сайта либо бесплатный либо стоит там, до 10 долларов на бирже, Программная часть тоже, в принципе, может быть бесплатная, если, скажем так, вы хотите его программно защитить, ну, то есть, как бы это будет, ой, а можно как-то еще? не он значит, вот. да. То есть, э, скажем, ну, условно говоря, потратить какую-то сумму, а теперь вы... давайте, я, я это к чему веду, да, что создание такого сайта, победности от предыдущего. да, То есть оно может там уместиться порядка там, в 200 долларов. Вот это вот сайт, экономический атлас, который э, направленный на инвестиционную привлекательность города Харькова. Вот, ну, да, он сверстан там по принципу таблицы, да, То есть эти принципы применялись там, в верстке сайтов там, лет 5 назад. Вот, Но ну, новости тоже там набиты в течение двух дней и заканчиваются там апрелем месяца. На следующую страничку, да, вот они там расставили еще гугловскую рекламу, зарабатывая что-то там. Немного, видимо. Вот на содержание этого сайта, так выделяется 340 тысяч гривен. Ну, наверное, которые должны повысить серьезную привлекательность города Харькова и так далее. И подобного рода проектов, ну вот как там в целевых программ, на их там... Очень много существует. Ну можно дальше точно. Коррупционная составляющая понятна. да? Все, да? Спасибо. Там ну вот да, да Ух, все, там Нет, там, ну, на каждый кликнув мы получаем примерно такую же картинку, то есть объявление там Warcraft из Google там. И обратите внимание, что сделает инвестор. Да, Что сделает инвестор, зайдя на такой сайт. То есть, скорее, скорее всего, он больше никогда не придет в Харьков Да, английская, не придет Английской версии нет, нет только абсолютно. украинская версия. Все, все инвесторы 340. внутренние. Это еще 340 будет, да, плюс? Да, что планируют запустить англоязычную версию, потому что это очень важно. Да так надеюсь, они быстро дошли. Да, Я очень надеюсь, что этот сайт не продвигался в гугле. Да, я надеюсь, что его никто не увидит. Его инвесторы не видят. Пожалуйста, вернитесь. Там нельзя сравнивать, допустим, сумму, которая выделена в коммунальном предприятии Харьковское Известие Харьковской, там, например, со Львовом или с Одессой, потому что в штате там находится еще в штате газеты коммунальное предприятие Харьковское известие находится телевизионная группа, которые превышают штат, так сказать, газеты там раза в два или в три, вот, они создают продукт, который каждый день мы видим на экране Седьмого канала, и который называется тоже «Хайперские известия, вот, и главная проблема, насколько я понимаю, заключается, ну, они тихо отомрут, согласно закону, который принято раз СМИ, вот, там никак нельзя не выделить на следующий год им деньги, поскольку, ну, год вот, скажем, год, год у них еще есть, да, а вот через год, понятное дело, что они там должны будут искать другие формы существования. Но главная проблема, насколько я понимаю, она состоит в монополизации эфира, Одной, представителями одной известной политической силы, которым принадлежит, собственно, вот эти большинство. Ну вот Стоимость вопрос, нужные имена. Стоимость одного экземпляра, именно... 91 гривну, это тоже как-то так. Что-что? Стоимость да. одного экземпляра, там, получается, 91 гривну выходит, если посчитать на ну, тираже. А? А? А? У вас там, есть там, все равно, ну, да, я не, не понимаю, почему на экран не выходит, но вот, вот Харьковские известия занимают вот такую долю среди других региональных программ. А вот, это да. а вот это вот как раз вот если бы был бы сайт или e-government, о котором так говорят, вот это вот выделение да. на, информати на информатизацию, вот и не так, чтобы идти в ногу ну, со временем. Это верх, а вот это харьковские вместе. Да, здесь можно как бы говорить о, о том, что не финансируются как какие-то программы, какие-то финансируются, да, не В этот раз нам предлагают создать еще 9 да, коммунальных предприятий, 9 долгом сервисов вместо одного. Я вам могу читать даже почему Тут пояснительная записка господина Нехорошкова, для чего создается 9 жилком сервисов. Для повышения эффективности содержания и обслуживания жилых домов города Харькова предлагается создать 9 коммунальных предприятий, полномочия, которые будут включены обязанности по содержанию и ремонту жилищного фонда. Дальше, самый интересный пассаж. До момента проведения конкурса на определение их управляющими жилищным фондом, то их конкурс конкурс э, да, цвет, цвет может быть это любым уже, при условии, что он будет черным. Да, то есть, как бы, они уже будут потом управляющими. Собственно говоря, э, то, есть то убыточное предприятие, которое у нас существует, которое только берет с нас деньги, да, он, его клонируют в 9 раз больше его станет. Нигде не указано финансовое обеспечение этого создания, нигде не указано то есть, ни сроки проведения конкурса, ничего. Я так понимаю, что это ничего нигде нет. Действительно, эти Дэвид предприятий создается для того, чтобы он стал управляющей компанией. Есть такая колорная информация, что 1 метр утримания будет коштовать порядка 4 грн. То есть это увеличение в два раза. Да, увеличение расходов. Пока что на комиссиях сказали, что для создания ничего не треба. Я говорю, вы их создаете, если сейчас есть коммунальные предприятия, а нехай они принимают участие в конкурсе. Нет, для конкурса нужно новая, чистая компания, без сбытков, и она должна выиграть этот конкурс. И как бы смысл в чем? Они создают эти предприятия, но сами предприятия, они, насколько сейчас говорится, это будут предприятия пустышки. То есть на них не будет реально никакого имущества, на них не будет никакого штата людей, которые могли бы оказывать какие-либо услуги. И они будут заключать договора с жилком сервисом. То есть если создается 9 новых жилком сервисов, это, это не значит, что старого не будет до сих пор существует и тянут сколько денег из бюджета. Почему не принято решение о открытом аудите почему не принято решение о наверное изменении формы собственности, о передаче их в более эффективное управление. То есть это очень большой вопрос, который необходимо, мне кажется, поднимать, потому что из 59 коммунальных предприятий как минимум 40 заслуживают своего уничтожения. Да, например, вывоз мусора, который по стоимости является наверное, одной из самых дорогих коммунальных услуг, по которому город зарабатывает порядка 17 миллионов ежегодно из тех коммунальных услуг, которые оплачиваются горожанами, но на следующий год запланировано на 15 миллионов еще его дополнительная предтримка финансовая. Я думаю, что если бы этот комплекс вывоза входит входов какой-либо коммерческой компании, которая смогла бы им управлять эффективно и отдавать доходы, уплатить в доходную часть бюджета, то это было бы гораздо более эффективно, гораздо более правильно. То есть это только малая часть. КП «Благоустрий», который у нас получает порядка 20 миллионов финансовой Петренко, при том, что мы видим сами, насколько неэффективно работает КП благоустрей, когда у нас высаживаются долетники, когда у нас на полив этих однолетников уходит колоссальное количество воды, когда у нас неэффективно распределяются вообще все ресурсы, выделенные на это коммунальное предприятие. КП ⁇ «Спорт для всех ⁇ Столбишка вышла, она? Спорт для всех. В тему рода заплановано 25 миллионов. Из 33 33 миллиона выделено на финансирование спорта в городе, из них 24 отправляется на КП ⁇ «Спорт для всех ⁇ Целевое назначение этих средств Игорь Юрьевичу <свес> не ответили. Но, ответят, они, а ответят, они же никуда не денутся. Ну, сказали, что только городской голова знает, куда отправляются эти 24 миллиона и где будут они расположены. И Если Асвита хочет установить майданчики в школах, в этом уроке было установлено 9 мультифункциональных майданчиков в школах по одному майданчику в районе, то это тоже занимается спорт для всех, не гроши на Асвиту, а все пропускается через коммунальную Це таке ж питання, якщо є профільний департамент, навіщо цим займається?